так вот смотрите ваш товарищ видно не очень понимает в магнитофонах здесь не ручка здесь место под индикаторную лампу вот сейчас покажу правда одной рукой сейчас буду разбирать на, на тренированный ручки снял в сторону вот эта рамка сделана очень удобно она снимается одной рукой видите вот, вот видите здесь место под лампочку. Вот там вот стоит. Господи, как посветить туда? заводится вот что-то. Так, ну вот так, если. Вот, видите, панелька. Вот там стоит лампочка. Индикатор на ее нет. Так, теперь смотрим головки. Валик. Сейчас посветлее сделаю. Для такого возраста это просто шикарное состояние, потому что минитофон все время хранился очень аккуратно. Так, но обратно, к сожалению, я одной рукой не поставлю, прерываю запись. Так, специально до конца собирать не стал, чтобы показать вам ручки. Вот, видите, ручки. Так, это не клееная, это нормальная ручка, просто... Я не знаю что смазка старая что ли герметик какой-то это тоже аккуратненькая чистенькая фетровая прокладочка смотрите все целенькая мягенькая толстенькое даже вот видите латунные гвоздики на месте ну конечно их надо чистить но чистить не буду сами почистить и на этой тоже смотрите вот, вот у меня эта штучка то есть, вместо метки здесь не краска сделана, а латунные вот такие гвоздики. Они вон, насквозь торчат. Видите, все, Там тоже все чистенько, аккуратненько. внутри. Вот, все, надеваем ручку. И так. И надеваем. Так, ну давайте пробное включение. Лента, правда, вот смотрите. Ахонь, давайте скажу, лента старая, катушка ломаная. Другого не нашел ничего. Рядышком здесь. Вот три скорости. Соответственно, 19, 9,5 и 4,75. Ну и, соответственно, здесь он в дюймах их. Так, включение осуществляется нажатием скорость ну я знаю что на 9 записано девятую нажали включился он, он и все и нажимаем play если сильно придираться, можно услышать, что тянет Но я думаю, это вполне нормально Дальше, здесь переключение есть дороже Вот смотрите, вот такой-то рычажок Вот первая четвертая, вторая третья ну, соответственно, если я на вторую-третью переключу, здесь абракадабра, потому что лента записана по-другому. Эта лента не от него. А вот все нормально. Вот громкость. шуршит, но я думаю, ВД-шка и все исправно будет. Я говорю, я больше, чем уверен, что в таком состоянии магнитофона вы не найдете. Он единственный у меня остался. И смотрите, какое состояние Вот вакуумных он, изделий. Вот. Она не светит, что Сейчас включу. Вот. смотрите. Видите, линчики и все латунные штучки, все блестит. Все целенькое, не кисленькое. Лампочку, я думаю, найдете Это не проблема индикатор Вот, наверное, да, здесь На крышке Все на месте Вот, замок Вот, смотрите, как вот замок выглядит Что все в стороне Коммутаторное это не остаток лучше так искали мой сын с вашим товарищем Я... так дермантин вот смотрите вот видите чуть свою... могу подклеить хоть сейчас это не проблема так стоп нажму могу подклеить хоть сейчас это не проблема но лучше конечно подклеить тому у кого он будет стоять и аккуратнее и лучше получится Потом, что претензий не было ни тем клеем что-то там пропиталось, а так подклеить это пять минут и смотрите из-за чего а вот вот останавливаем кнопочкой. все смотрите из-за чего я хотел его сделать вот смотрите у меня чуть-чуть надорвался дермантин еще в те далекие 70-е годы и я увидел какая красота здесь под дермантином смотрите ну, вот понравилось мне это дерево. И я решил его весь <смех> подрать. И дермантин снял. Вот она. Верхняя дермантиновая штучка. Вот. Все она в наличии. То есть, если надо, приклеите. Но я бы, конечно, снял все. Вот видите, и на крышечке все латунные надписи, целенькие до единой буквы. Начищаете, все будет блестеть. Посту наверное, найдете. Все видите, сзади. Так, сейчас вот закрываю. Сейчас, Рукой неудобно. Вот, закрыл. И переворачиваю. Старость не радость. Шильдик на месте. Все четко. Переключатель 220, коробочка, смотрите в каком состоянии тоже, чуть-чуть корпус, вот да трещинка есть, но она вообще не влияет, потому что ножки целые, ножки обе не клеены, все целое, все не шатается, все, вот это коробочка под сетевой провод, вот все три ножки родные, ну само собой на столе стояли, они потерлись, вот видите, есть вот, два и вот, третий. вот вот смотрите вот видите я как подклеил вот я подклеиваю две минуты назад обычным клеем по вот то есть без проблем подклею если вас это раздражает вот, пожалуйста, что еще вам показать, даже не знаю. Так, эх, одной провод рукой не уложу. Ну вот, в общем, все, что я хотел вам сказать, решайте.